И всем снова здорово, с вами я Ванек, и мы с вами продолжаем проходить Saints Row 3. Моя трансляция Saints... 3 Rem, потому что это ремастеред, ага. Ребят, вот поэтому это видео сделано не для детей, только не для всех существующих, короче говоря, личностей, но не для детей. Потому что это Saints Row 3, это Сенс Роу 3 Remastered, поэтому я свободен, свободно плаваю, пл пл лечу пройдено. Респект на первом уровне, уважухи. Enter, continue. Браток Шаунди, может быть, Шаунди в меню вашего телефона, она поможет святым в бою. Сейнс Роуза стёрт. Это... Ремастер. Это то есть Сейнс Роуза 1. Mm. Это последний вздох Валишин, когда они нам подарили компания, которая нам подарила великого, великую игру Saints Row: Святые С 3 Стрит. Три ремастеры. Это последний вздох Валишин, компания, которая нам эту же игру и представляла и дарила. Да. Я новой покупкой хвастаюсь, хотя нет, стоп, это мне вообще никогда не хвастались, того. Это именно ремастеред. Свет стал ярче. Во-первых. Во-вторых, экран загрузки появились со святыми. Когда я, честно говоря, первый раз играл, я не знал. Я даже не думал, что такое будет. Ну появился ремастер. Мои любимые с инструхи. Лорен Сквер. А, вспомнил что. Это Шаунди слева тут в круглые значки. Это Шаунди. Лорен Сквер. Супер. простный отец Ганг. Вот как они выглядят. Планктон, оказывается, бархатные тяги все это время носил. Бархный тяги. Барх подкрадули. Блатные. Негреходы. Абибас. Тяги бархатные. 504 тысячи. 504 косаря стоит, короче. Подкрадули, а бархные тяги. И того больше. Бархатные тяги. И вот мы с вами оглядываемся. Каким холодным, горячим бы да мне быть, как сейчас мой ком. Пока. Это шаунди у нас сейчас так выглядит. В машину, в которая в конце улицы, я попробую угнать, как бы. Мне же это звонят, или нет? Нет. О, а интерфейс-то как поменялся, ребятки. Тут Он стал ярче, что ли? Он реально стал, наверное, как в телефоне в обычном. как во фу, в айфоне я не знаю так как у меня андроид как бы ребят короче на бархатные тяги мне скидываем донаты пожалуйста и давайте всем короче до скорых встреч. Мы с вами увидимся через несколько минут буквально. А я для меня пройдет, как всегда, обычно, как целая вещь.